Люда, Коля, спасибо. Выходите из студии, выходите. Спасибо большое, друзья. Да, действительно, спасибо большое нашим коллегам. Продолжаем прямой эфир на телеканале Санкт-Петербург. Время полезной консультации. И сегодня мы не будем заниматься юридическими вопросами, а именно о бракоразводных процессах с разных сторон. И пообщаемся с нашей сегодняшней гостью Андрея Зайцев, Ксения Бубрикова. Ксения Александровна, прошу вас представить наше сегодняшнее очаровательное гости. С удовольствием гости. представлю да. юриста Елена Феоктистова. Елена, здравствуйте. здравствуйте. Большое спасибо, что пришли. Я надеюсь, вы ответите на все наши вопросы, на вопрос наших телезрителей, тем более вот всем хочется пожелать, э, ну, как статистика показывает, у нас, к сожалению, разводов очень много, да, и хочется, чтобы все-таки люди, вот если расстаются, выходили из этих отношений с человеческим лицом. Ну, а что касается юридической подоплеки, вот сегодня узнаем у наших гостей. Друзья, напомню, телефон прямого эфира 635 8572 и адрес электронной почты. Уже польза собака. тв. Если что, звоните в эфир, а если стесняетесь, пишите к нам на почту. Все зачитаем, на все вопросы ответим. Лена, ну неужели да? э, много вопросов возникает в тех ситуациях, когда люди решили, ну пришли к общему знаменателю, все-таки решили расстаться. Неужели мы до сих пор задаемся вопросом, Куда эти, какое заявление писать, в ЗАГС, ли, собрать. как собрать документы, насколько это сложно. Неужели такие вопросы еще существуют? И за, за подобными консультациями приходят непосредственно к вам и к вашим коллегам. Да. Такие вопросы существуют. Почему? С чем это связано? Дело в том, что если имеются несовершеннолетние дети, mm -hmm. то это один режим Путь. А, правовой, да. да, процессуальный режим а, расторжения брака. Это сложный получается вариант, ну, когда это есть здесь, судебный и здесь вы... процесс. Судебный. Если а, в любом случае это судебный процесс, когда угу. есть общие несовершеннолетние дети, а, сложность будет заключаться в том, если имеется спор. Если спора нет, если есть соглашение, а, порядке воспитания детей, есть понимание, с кем будут оставаться дети. а, Извините, а соглашение это до развода супруги где-то подписывают и составляют, или это уже в процессе развода? Можно и в процессе, в исковом заявлении обязательно стоит указать, угу. что стороны э, пришли к соглашению, с, да, с кем проживают дети. Угу. Э, если они не указали это, то есть даже угу. фразы нет о том, что стороны не договорились, тогда суд будет это преднамеренно выяснять и уже в обязательном порядке будет устанавливать, э, есть спор, нет, и разрешать это дело по существу. А правильно я понимаю, но чаще всего, когда есть детки да, э, в бывшей семье, то их оставляют с мамой. Ну, Или... на сегодняшний момент судебная практика по-разному складывается. Да, существует такое мнение о том, что дети всегда должны оставаться с матерью, однако существуют разные ситуации в жизни. Угу. Если, и при... разные активные отцы существуют, это которые могут верно. настолько богатую и обширную мне доказательную базу в плане того, что я смогу продолжить максимально корректно воспитание угу. наших общих детей, что зачастую, хоть у нас в стране это не принято, в основном судьи же становятся практически автом автоматом настолько матери, но часто уже сегодня отцам отдают детей. Сегодня уже, да, судебная практика mm -hmm. переломилась в этом вопросе, и действительно, ä, папы, появи, ну, появился такой момент высокой ответственности у, отнош... mm -hmm. у отцов, отношения своих детей и своих потомков, и поэтому они ä, борются до последнего для того, чтобы дети оставались с ними, и проживали с ними, и воспитание на, ä, было полностью посвящено ä, ну, их, так скажем, по их воле. Mm -hmm. а, mm -hmm. При этом маму не лишают никаких родительских прав, просто немножко меняется и правовой режим. То есть по общему правилу у нас ну, бытует мнение, uh -huh. да, что дети должны оставаться с, ран... с мамой, uh -huh. а папа – приходящий. Папа Но, дня, да, да, uh -huh. А на сегодняшний момент судебная практика смотрит на этих сторон как равноправных. И бывает, что и наоборот. Uh -huh. ну, да, я думаю, что внутри семьи в любом случае разберутся, наверное. Мы уж не будем... Мы, с... Андрей, не с... всегда как раз таки Но мы в любом случае не будет. будем принимать участие вот, а, в этих перепетиях. Мы просто можем на, на какие-то какие а, скорректировать юридические тонкости вопросы и так далее если они у вас возникают вообще по элементам друзья вы можете задавать сегодня вопрос я думаю да самое главное вот мы уголовную часть этого вопроса не будем трогать мы не по этим делам 635 85 72 я у нас очень много вопросов с Ксенией, но на первом месте конечно же зрители вам не начинают дозваниваться поэтому давайте предоставим им слово алло здравствуйте как вас зовут говорить пожалуйста Здравствуйте. Алло. Здравствуйте. да, да, да, да, да. здравствуйте. меня зовут Галина, 60 лет. Хочу задать вопрос. Сын разводится, угу. есть несовершеннолетний ребенок. Квартира оформлена на него собственность, но купена в браке. Вот как будет это проходить деление этой площади, хотелось бы узнать. Ага, хорошо, спасибо большое. Не вешайте на всякий случай трубку. Если э, есть уточняющие вопросы, можете задавать. Угу. Да. Э, вопрос уточняющий. Скажите, пожалуйста, а квартира была куплена в браке на деньги исключительно сына или же на совместное имущество, на совместные деньги. То есть это их совместный доход или это был какой-то дар? Нет, дара не было. Это от работы ему от работы дали безвозмездный, безпроцентный кредит ну тогда спасибо вам большое ну в данном случае все-таки это будет признано общим имуществом совместно совместно потому что в браке тот факт что ему предоставили кредит на работе это любое просто ему так повезло что ему без процентов дали такую возможность приобрести квартиру для семьи и это будет признано совместно нажитым имуществом будет разделяться на троих или только вот здесь здесь существует существует момент такой, что суд может учесть э, м, при разделе имущества, может учесть э, м, положение родителя, с которым uh -huh. остаются дети. И может быть доли будут неравны, uh -huh. а Не в пользу отца, соответственно. Ну, Кому-то бу да. кому будет чуть больше. Uh -huh. При этом также существует момент, что если оторваться от этого вопроса, а вообще посмотреть uh -huh. на, uh -huh. на uh, практику и на перспективы, да, то бывают и ситуации, когда супруг просто нуждается в содержании в каком-то определенном. То инвалид, да? Да, то, совершенно не... верно. И тогда и в его пользу может быть признана чуть больше доля, чем тоже касается и несовершеннолетних детей да. если есть, мы не говорим о вашем конкретном случае, а вообще там могут быть инвалидности, неврологические заболевания и так далее, и так далее, и так далее то есть это всегда частный случай, в любом моменте, отвечая на ваш максимальный вопрос, здесь это совместно нажитое да. имущество и квартира вот как вот была Правда, предоставлена тогда... на работе грубо говоря, по 50% Но она, придет, она, она была не несколько предоставлена на работе как я поняла, а все-таки были предоставлены деньги Деньги, а да, Это очередь. просто, ну, такая возможность была кредитования. Mm -hmm. да. Елена, вот возвращаясь к бракоразводному процессу, где есть детки. Допустим, суд определяет, что ребенок живет или с мамой, или с папой. Вот вторая сторона, которая будет только таким воскресным родителем, да, как часто сможет посещать ребенка, если, допустим, не обязательно в воскресенье хочу в среду или в четверг? А другая половина должна тебя допускать к ребенку? Или там есть какие-то ограничения? Вот как это Нет, а, а, обязательно а, супруги имеют равные а, права в отношении воспитания детей uh -huh. и одинаково могут влиять на них и одинаково могут с ними общаться. То есть ни в коем случае ограничивать права одного супруга нельзя, uh -huh. если, конечно, это не вредится самому ребенку. То есть там человек не алкоголь, не совершенно верно, да, то... да, да, совершенно верно. Или какие-то другие есть моменты, которые ну, будут плохо влиять на ребенка. Предположим, там ну, есть новая семья, и uh -huh. ребенок очень переживает. Да. Ну или по мнению мамы, плохое влияние на ребенка. Uh -huh. ну, да, ну, но но она, плохое... Они вправе, вправе как-то оградить. Да? Или... Понимаете, в чем дело? Здесь она должна будет доказывать суде о том, что она имеет право это ограждать. А, это уже следующее исковое заявление. Да, -за совершенно верно. Заявления. Ну, это можно еще и, и в одном <систит> изложить, исковое заявление, там будет просто выделение производства <систит> как да. таковое. И ограничивать там только воскресеньем или выходные. нет. Да. Суд, если отец настаивает на том, что он готов общаться с ребенком каждый день и хочет его видеть, то, то мама вдруг право. по какой-то причине запрещает, да, он имеет право, и суд станет на его угу. сторону и будет установлен режимом общения с ребенком, который мать обязана А обладать. вот другая сторона этого вопроса. Даже тогда, когда отец в суде будет настаивать на том, что я буду общаться хотя бы в выходные или хотя бы вот какие-то mm -hmm. выбранные дни, это может быть даже как-то специально на бумаге документально зафиксируется, записывается. А в результате мама потом понимает со временем, что он не общается с ребенком. Ну, у него нету времени, у него. Не раз в месяц, Там... не раз в полгода. Даже. Да, вот как-то mm -hmm. мать а, со своей стороны может влиять на отца, будучи уже в разводе, чтобы он больше общался с ребенком или хотя бы хоть хоть немного общался а, может не Может, может да это тоже в законодательном порядке да да это тоже можно конечно в принудительном порядке сделать но могу сказать честно на моем случае таких практик такой дней еще не было потому что теория говорит что да конечно можно обязать человека выполнять действия которые установлены по суду или установлены соглашением сторон да но на практике просто возникает вопрос а зачем тогда если человек уклоняется да, а хотя, с другой стороны, если, будучи неразведенными, у него так-то не получалось. Ну, Ах, -а -а. да. 635-85-72, телефон прямого эфира, Пользы собак, по топосвб.тв, наша электронная почта. И, к слову сказать, у нас традиционно, каждой полезной консультации мы готовим несколько видео вопросов от петербуржцев. А наши корреспонденты вышли на улицы города. И вот какие самые распространенные и часто задаваемые в ваш адрес вопросы мы услышали. Давайте посмотрим. Меня зовут Мария. Если супруг не работает или работает, но неофициально, можно ли рассчитывать на алименты? Можно. Можно, как? Можно. Как? Как? <связанная> <связанная> можно. То есть рассчитывать том, что... можно, не всегда получается взять эти алименты. Вот в Дело в том, лидает. что э, ну, есть такое понятие, как среднерыночная заработная плата. Угу. И на сегодня в Петербурге, ну по статистике, на 15 год она в Петербурге составляла 34 тысячи там, 100 с чем-то рублей. <связанная> И э, суд будет рассчитывать алименты, исходя из этой э, заработной платы. Э, э, если это Ленинградская область, то в 15 году было примерно 27 тысяч э, там, с небольшим хвостиком mm -hmm. вот опять же расчет ведется от этих сумм то есть среднестатистическая сумма берется, она да, записывается. по да. региону и, и исходя из этого исчисляется размер. Так как, как если вот отец, ну вот, ну, он все равно остается отцом, да, если вот они в разводе, если он говорит, так я нигде не работаю, но ну, он там здесь подхалтурит, там подхалтурит, здесь неофициально устроен. Вот именно в таком порядке для этого порядка обозначены Существует вот эти такое вот. Правило, да, верно, потому что предполагается, что человек совсем-то не есть не может не, и, пить. Не, не пить, и он все равно какой-то доход имеет. Видимо, он не имеет официального дохода. Поэтому хорошо, я стою. Защищается. Хорошо, а я сейчас стою на сторону тех, все же там недобросовестные отцы, кто кто действительно не может заработать, кто-то там зарабатывает, но ну, может быть там 10-12 тысяч, да? Я не знаю, трудовиком в школе подрабатывает. И вот как как здесь быть, как защититься самому себе? То есть я могу часть каких-то средств отдавать, но не 25 процентов от средней 34 тысячной а вот можно, этой суммы. Опять же в судебном порядке вы просто так показываете о том, что у вас нет возможности выплачивать какие-то иные суммы. Но... Справку справка о доходах, да, да. Справка о доходах, да, совершенно верно. Можно м, говорить о какой-то своей трудовой деятельности, о каких-то mm -hmm. своих возможностях, о своем состоянии здоровья. Например, вы, ну, зачастую суд, конечно, смотрит, когда здоровье м, м, не, не позволяет, позволяет да. э, полный рабочий день. Потому что, я когда ничего, взрослый здоровый мужчина говорит о том, что вот я работаю трудовиком, и больше мне денег не надо, mm -hmm. и на 12 тысяч я живу, м, скорее всего, суд усомнится. Даже. Ну, Елена, я думаю, что, конечно же, для кого не секрет, очень часто, да, очень редко, когда люди разводятся и остаются в хороших отношениях, чаще всего папа считает, вот я плачу ей. Он не понимает, что он платит, платит ребенку да, а. за ежедневный 24-часовой уход, за все секции. Я плачу этой жене, с которой, естественно, у нее уже плохие отношения. Да. Они поэтому... так там как сыр в масле катаются. И, и так как сыр в масле катаются, я им еще свои там 20 или 30 тысяч да. буду давать. Ну, к примеру. То есть это тоже такой вопрос, сложный, поэтому хорошо, что есть суд. Самый гуманный суд в мире. Ну, это спорный да. вопрос, но... Не, не ну, это я так не получается. знаю, это, конечно, пошутило, но с другой с да. стороны, все-таки хочется, чтобы на нашу сторону вставал, иметь в виду, когда действительно кого-то обижает. Елена, давайте перейдем к такому вопросу. Вот мы начали нашу беседу с того, что когда оба согласились и пришли на развод, а если одна из сторон против развода? Тогда... Не хочет давать развод. Возводную, да, как... скажем так. Uh -huh. Когда оба согласились, если нет несовершеннолетних общих детей, то тогда просто простой режим uh -huh. развода, это через органы ЗАГСа приходят и подают в сторону заявления. Uh -huh. а, каждое... а, а если одна не хочет? Сторона? Если одна не хочет, тогда это только исключительно судебные Суд. процессы. И исковое заявление подается э по месту жительства ответчика. Uh -huh. И здесь возникает вопрос, что если есть несовершеннолетние дети и супругу, которая ухаживает за этими детьми, неудобно Ездить, то у него есть право подать по своему месту жительства. А если уехал за границу, ну, сейчас опять на, на, да. про отцов говорит, там, уехал за границу mm -hmm. на долгие mm -hmm. заработки, там, я не знаю, и не, не вызвать, как ну, по месту жительства здесь работает, а он трудится да, за... а, Ну, вы подаете все равно по последнему известному месту жительства вам, да. м, то есть если он проживал с вами на одной территории, и вы не знаете, куда он уехал, то вы подаете по своему месту mm -hmm. жительства. А уже э, существует практика взыскания отцов? М, э, ну, застание алиментных обязательств между странами и mm. уже руководством СИДИИ. А, то есть есть службы, которые этим занимаются? Просто извините, что такой бытовой вопрос, да? А вот людей? хорошо, а суд сейчас хорошо. идет на какой-то... Вот сейчас мы ну, обязательно примем телефонный звонок а, на примирение. Нет. То есть как-то или очень быстро все-таки... Нет, суд прилагает усилия, особенно да. когда, если одна из сторон против, mm -hmm. и дает сроки на примирение, ну, в течение трех месяцев. Не более трех месяцев нужно... Суд не имеет права больше откладывать. То есть даже он дает месяц, потом еще месяц... Может быть, mm -hmm. сразу два даст, а потом месяц еще даст. Но если стороны после примирительной процедуры не нашли общий язык, все равно одна из сторон настаивает на разводе, суд обязан развести. Ну, потому что да, да. невольник, да, не богомольник. Да. Насильно мил не будешь. Ну, то, сейчас 135, новая, 45. новая, новая рубрика пословица 7. от Александровна. 635, да. верно, да, 75-72. Сколько я сказал? В общем, телефон вы правильно набрали. Алло, как вас зовут? Говорите, пожалуйста. Алло. Алло. Здравствуйте. здравствуйте. Да, да, да. Ваш вопрос слушаем. Алло. Да, да, да, да, да. Говорите. Здравствуйте. Здравствуйте. Меня зовут Лариса. У меня вопрос. Угу. Да, Лариса, слушаем вопрос. Да. А, вот я хотела спросить, мы в 2009 году с супругом развелись, угу. а, вот, и от брака этого значит трое детей. Так. И э, супруг бывший, он не общается на протяжении вот, э, всех лет с детьми. Когда я ему позвонила, чтобы он принял какое-то участие да, в жизни, он сказал, что он уже так привык жить, и ему это не надо, общаться с детьми. Mm -hmm. То есть столько лет они его не видят, не общаются. Могу ли я значит подать какой-то иск на то, чтобы лишить его родительских прав так как он не принимает никакого участия в воспитании детей mm -hmm. и второй вопрос он на троих детей платит всего 3500 в месяц mm -hmm. а самому старшему ребенку сколько вам? самому старшему 15, 15 и потом mm -hmm. идут двойняшки по 9 лет понятно и он 3500 всего на них платит в месяц. Uh -huh. Как я могу вот изменить эту ситуацию? Спасибо. Вопрос? Спасибо большое. Не вежьте на Спасибо. всякий случай трубочку. Да. да, Да, скажите, пожалуйста, у вас 3500 установлено по суду? То есть у вас уже судебный приказ есть о взыскании элемента? Uh -huh. Да, он там какие-то справки еще принес в те годы, что у него очень, якобы, маленькая зарплата, что он получает всего 7 тысяч, чтобы платить нам всего 3500. Uh -huh. uh -huh. Спасибо. Спасибо. А большое. что, неужели не Потому что, ну, индексируется? Тогда... Индексируется, судебный нет, пристав, нет, пристав нет. обязан индексировать. Ну, Здесь в данной ситуации, конечно, стоит подойти к судебному приставу да. и У -у -у. попросить об индексации. Если вдруг в ну, судебного пристава это дело не находится, а находится где-то на работе, У -у -у. то есть взыскание элементов происходит за счет, ну, организация самостоятельно удерживает и выплачивает, тогда У -у -у. нужно обратиться в эту организацию и уточнить вопрос об индексации. И, так, и организация обязана дать маме детей информацию о том, угу. как, они, как, как они индексировали. И если есть ошибки, то исправить их и доплатить. При этом, ну в данной ситуации, конечно, в связи с тем, что отец установил... Отцовство, а, да? ну, он, на лишение об отцовстве возможно, раз он не... А зачем, извините, вот это просто, чтобы его Смысл? наказать, такого да. негодяя? Да. Или это какие-то все-таки вот этой женщине поможет, может материальные какие-то вот... Ну, вот, ну, вот это правовые увеличь. последствия, когда отцовство лишаем ну, вообще родительских прав, что... И дети не будут отвечать за обязательства родителей, то есть они не будут ему помогать в будущем. Как вариант, да. А, вот так вот. да, То есть, если родитель лишен, лишены, или родители лишены родительских прав, то уже в будущем они не имеют права претендовать. Все да, равно у нашего телезрительницы стоит рассчитывать на какую-то большую сумму относительно От выплаты элементов. Быть. Три, трое детей, все несовершеннолетние, самому старшему ну, 15. Вообще, конечно, так как у нее многодетная семья, то это первое, это можно попробовать стать на как режим угу. малоимущая семья. Угу. Да, у нас в Петербурге существует поддержка угу. и выплаты ежемесячные малоимущим семьям. Угу. Опять же, наличие троих детей существует дополнительные выплаты. выплаты. Да. Uh -huh. а, ну, у нее 2009 года рождения, да, я так понимаю. 9 лет. Вот так а, 9, 9, 9, в 2009 а, году развод 9 был. В году развод был, да. А, да, она, к сожалению, не успела. Просто у нас в Санкт-Петербурге есть также региональная поддержка семьям с тремя и более детьми. Uh -huh. То есть дают региональный, так называемый, материнский капитал. А, то есть, смотрите, составляет. получается так, что вот сейчас, возможно, мы можем порекомендовать не заниматься вопросом лишения отцов, отцовства, а, возможно, можно увеличить выплату на трех детей а, по алиментам. Потому да ну, что вызывает ну, сомнение 3 500 деле, на трех детей. Ну как? Ну На самом деле у нее здесь несколько путей. да, То есть она может и родительских прав лишать, и ну, да. не запрещает. Потому что, чтобы в будущем он не претендовал на поддержку детей. Угу. А, то есть одно другое не исключает. Да, совершенно ага. верно. И ä, при этом она обращается в службу приставов, где у нее находится производство обзыстания а угу. элементов, и, или же обращается в суд за пересмотром дела. У -у -у. Поняли. Хорошо. Ну, тогда еще, может, наша телезрительница Ларисе просто посоветовать. Если вы что-то вот Лариса не поняли, да, ну лучше обратиться все-таки к юристу. Такой тонкий момент, но все-таки 3500, это, конечно, издевательство, извините, сам бы на них прожил бы. 635-85-72, телефон прямого эфира, извините за эмоции. Да вот. ничего страшного, может, и живет вот. на 3500, мы откуда знаем. Да. Здравствуйте, как вас зовут? Алло, говорите, мы вас слушаем. Алло. Алло, да? я бы хотела узнать размер год пошли за развод? А, не угу. за развод. Если совместное заявление подается в ЗАГС, то 650 с каждого 650. супруга. Если в суд, то тоже 650 с каждого супруга. И у нас есть правило обращаться в, за разводом в ЗАГС, когда mm -hmm. супруг осужден на срок свыше трех лет за преступление. Когда он признан безвестно отсутствующим mm -hmm. или недееспособным, тогда 350 рублей будет за бракоразводный посылок. А можно, если наша телезрительница на линии, просто житейский, человеческий вопрос, а почему вот интересует, вот сколько госпошлина? В зависимости от того, если дорого, не будете разводиться или что? Алло. Да. Да. Почему вот интересует именно такой вопрос? Сколько госпошлина? Потому что вопрос такой, знаете, разводиться, не разводиться. Очень плохо вас слышно. Да, ну ладно, это просто я тихо да, говорю, это да, хорошо. Ну, просто да, ну, ну, ну, интересно, интересно, сколько стоит бракоразводный процесс? Вот госпошлина прихожу в ЗАГС, там как бы составляю исковое заявление, на мне говорят там 15-800. Я, я думаю, нет, не, не, что ты я не буду, да никогда этого не узнал, это да, самое главное. Не, тем не менее, если возникают и такого рода вопросы, они уместны в любом случае. 650 рублей, 650 рублей, и с каждого супруга и разводите сколько вашей душеньки угодно. Да. Не дай бог. давайте еще просто про пакет. Документов, которые необходимо собрать, но ну, в uh -huh. том случае, конечно, если оба супруга согласны. А давайте вот про этот Даже... пакет документов, это очень важная история, просто чтобы ее бегло не пропускать, мы уйдем сейчас на прогноз погоды, Во... на прогноз. рекламу, это обязательно, в наш... mm -hmm. после чего вернемся, и э, Елена Феоктистова, юристу на этот а, на счет, там, в хорошем смысле слова, помочь. Им. Друзья, скоро вернемся, самое главное, не забывайте, телефон прямого эфира 635-85-72, это очень хороший человек, давайте посмотрим. 22 ноября в Санкт-Петербурге ожидается неустойчивый характер погоды. Облачность, осадки, умеренный ветер и высокая влажность воздуха являются неблагоприятными факторами для метеочувствительных людей с пониженным иммунитетом. Такие погодные условия увеличивают риск возникновения и распространения инфекций, прежде всего гриппа. При выходе на улицу особое внимание следует обратить на обувь, она не должна пропускать влагу. Температура воздуха днем составит плюс 2-3 градуса. Атмосферное давление повышено умеренно и метеопатические реакции не прогнозируются. Сохраняя Сохраняющаяся повышенная геомагнитная активность в ночные часы может проявиться следовыми реакциями днем, Поэтому лицам пожилого возраста, а также лицам, страдающим хроническими заболеваниями, в течение суток следует соблюдать щадящий режим труда, а водителям, автотранспорта и пешеходам быть более внимательными и осторожными на дорогах. Следите за нашим прогнозом и будьте здоровы! Всемирно известная клиника имени Святослава Федорова впервые на Северо-Западе предлагает последние европейские технологии лечения катаракты и коррекции зрения с использованием новейших немецких лазеров. Телефон 324-66-66. Полезная консультация продолжается. Сегодня говорим о разводах. У нас в гостях юрист Елена Феоктистова. Телефон прямого эфира 635 8572 адрес электронной почты, польза собака, топспб.тв. Друзья, о том, какой пакет документов нужно собрать, чтобы прийти в суд или в ЗАГС, мы скажем чуточку позже, а пока будем принимать ваши телефонные звонки. Здравствуйте, как вас зовут? Алло. Алло, алло. Да, здравствуйте. Меня зовут Павел. Павел, Павел. Павел да, слушаем вас, здравствуйте, да. У меня такая ситуация. Я развелся с женой в 2005 году. Mm -hmm. Года три назад она попыталась меня лишить заинских прав. Mm -hmm. вот. Но у нас была договоренность, что я оставляю квартиру и ухожу спокойно. И она ко мне не имеет никаких трензий, так. ни элементов, ничего. Mm -hmm. Но как у нее не лишить родительских прав, она подала втихаря на элементы. И мне присудили, как бы вот два года, которые вот назад она подала, и три года еще назад мотали. Uh -huh. Это как бы главное или как это понимать? Uh -huh. Скажите, пожалуйста, а вы, когда судебный процесс взыскания алиментов с вас за истекшие три года, то есть за прошлый период, ну, участвовали? А она вообще направляла какие-то письма до этого? Нет. Я не, она как бы после суда сказала, что она не знает, где я нахожусь, хотя и, и адрес работы был, и, и место прописки было, все было. Она просто сказала, что у, у нее этих. Координат моих нету. Uh -huh. И вот э, Невский район Санкт-Петербурга, они обсудили, uh -huh. как бы мне вот, на пять лет на три года отмотали по 83-й статье, uh -huh. как бы получается гражданского кодекса назад подачи uh -huh. Заявление ее. Павел, а можно просто вопрос? Извините, но я вообще тоже не люблю, когда договоренности не исполняются. А вот вы когда с женой договаривались, когда разводились, что квартира останется за ней, но вы не будете платить элементы, вы где-то это фиксировали или это было только на словах? Это было на словах. Мне, как 7 лет она меня не трогала. А потом... Угу. Ну, всякое, да. А потом соседка подсказала, да. что называется. Вот Понятно, что Павлу делать, вы тоже нехорошая. Ну, э, ситуация, ситуация да. конечно, очень неприятная в первую очередь, потому угу. что э, вообще э, суд взыскивает за прошлый период алиментные обязательства только в том случае, если э, лицо, которое подает о взыскании этих элементов, докажет о том, что оно применяло, принимало меры по взысканию этих элементов в добровольном порядке. То есть, mm. по идее, она должна была показать квитанция подправки писем ему по месту работы и по его месту жительства, uh -huh. то есть тому адресу, который э, ей был известен. Если она просто пришла и сказала, нет, я ничего не знаю, здесь, конечно, уже супругу надо было выступать и доказывать о том, что, а, как это она не знает, я место работы не менял, она, по крайней мере, как минимум могла туда написать. То есть тогда нужно было Павлу отстаивать свои права? А, ну, на сегодняшний момент он, конечно, тоже может обратиться в да. за консультацией к юристу, чтобы посмотреть, не пропущены ли сроки, и есть ли возможность обжаловать уже угу. решение в силу. Угу. Ну и, конечно, попробовать обращаться сейчас уже тогда, если вдруг все сроки пропущены, mm -hmm. если уже ничего нельзя сделать, сейчас просить обращаться за рассрочкой исполнения задолженности или об уменьшении размера. А где-то, Павел, сможет все-таки, ну, я не знаю, в суде, что ли, доказать, но ведь тоже факт передачи квартиры существует, но что они с супругой так договаривались, или это нереально практически? Ну, к сожалению, у меня большие сомнения по этому поводу. Mm -hmm. Конечно, попытаться можно, но я сомневаюсь, что... То есть что вообще когда как-то мы где-то договаривались на mm -hmm. словах взяли В общем, деньги, все что не на бумаге, там, да. все это ерунда И, вот. к сожалению, да так что, И... Павел, да, только такая рекомендация не на чью сторону, здесь не встаем 635, 85, 72 следующий вопрос слушаем от наших зрителей как вас зовут? Представьте себе, задавайте вопрос алло, здравствуйте, меня зовут Светлана угу, да, Светлана мой сын жил с женщиной у них родился ребенок, но официально они не были расписаны угу. значит, сейчас, на данный момент она Живет у своих родителей, ну и не дает возможности встречаться с ребенком отцу, Хотя он юридически в свидетельстве о рождении, он присутствует. Mm -hmm. Он свои как бы права на его Да. Mm -hmm. Хотелось бы узнать, как вообще можно ребенку mm -hmm. встречаться. Mm -hmm, спасибо, и хороший мы... вопрос. Да, хороший Это... вопрос. А живет ей 25% от своей зарплаты, он ей пересылает на карточку. То есть элемент.. А, без всяких договоренностей. Вот это очень важное обстоятельство. Спасибо большое. Давайте сначала на первую часть вопроса ответим. Мы так полагаем, что встречаться может, обязан и никто не может запретить. Никто не имеет права ограничивать право общения. Конечно, здесь в судебном порядке нужно обращаться с исковым заявлением и требовать установления режима общения с отцом и обязывать мать предоставлять такую возможность. Это первое. А Светланы вот то, что в даже в нотариальном порядке не, а, не, не записано, что он переводит деньги, 25% от, Я так полагаю, что, возможно, это даже сумма больше, нежели обычные алименты, которые выплачивают отцы своим детям, Нет, он да? переводит 25%, это как раз та самая одна четвертая э, на mm -hmm. одного ребенка. Алиментные обязательство не обязательно делать в нотариальном порядке или в судебном. Не то обязательно. Не обязательно. Чтобы потом не было порядок. вопросов с другой стороны, что, мол, ну ты переводил там за что-то другое. Если он переводит на карточку, он может сообщение пересылать алименты. А в любом случае, а -а -а -а -а -а если в суд будет женщина обращаться о том, что он мне не выставляет алиментных <свят> обязательств, он будет показывать о том, что у него был, были системные переводы ежемесячно. То есть, самое главное, одну, чтобы, вот, и самое главное, чтобы я про это говорю, чтобы чеки потом в результате были какие-то. Так как он переводит через банк, то у него <свят> эти доказательства <свят> останутся <свят> по выписке. Вот банковской. это очень важно. А когда просто в конверт переносит, все, это вот так же, как вы договорились когда-то, там квартира, да, квартира Квартира вам будет, и все. И потом еще да. Следующий телефонный звонок. Здравствуйте. Как вас зовут? Галина. Галина, очень приятно. Да? Ваш вопрос. У нас такой вопрос. У, у меня дочь подавала на элементы. И там приставы ничего у нас не решили. Сказали, что у них еще два месяца есть. Угу. Но после решения ну, уже прошло 4 месяца. И нам папа он месяца 3 не платил, а потом стал сам отчислять на... И, ну, Приходит нам смс, на карточку перечисляет, элементы для Алисы, например. Uh -huh. Вот так. Это не будет считаться ему задолженность, когда вот все это решится. Если он сейчас, в настоящий момент, перечисляет вам деньги, и uh -huh. это составляет 1 четвертую, это его дохода на одного ребенка, то нет, вы не сможете взыскать у него как задолженность. Ну просто понимаете, нам приставы ответили, что он не работает, что он стоит на бирже, но он... Платит больше, получается. Нормально, будем говорить. Так а в чем тогда вопрос? Ну, просто, чтобы потом не... Ну, приставом они не... Как мы, мы не можем его найти. Угу. Нет, он же переводит официально, он переводит же в сообщении, вот как мы следуем, да, да. э, удостоверились с пояснением в сообщении алименты, да. все да. для суда это тем более больше, чем он может вот, по закону. Да, да, да. Okay. Дело в том, что в данной ситуации то, что приставы не смогли его отыскать, и то, что он официально нигде не трудоустоен, то вы находитесь в очень хорошем положении. По сути, вам даже повезло, потому что он вам добровольно да. перечисляет элементные а, ой, мне, обязательства. Ой, мне не сейчас, конечно, нам повезло. А, 8 лет не вот платил. 8, да, не услышали, возможно. 8 лет не платила, а сейчас стал платить вдруг. А, и то да, есть да, и, да. и приставы не могут найти его. А, так, так давайте да. вернемся тогда. А за 8 лет-то мы можем что-то хотя бы капелюшечку. Нужно... Да, да, да, конечно. Тогда, значит, э, безусловно, уже у службы приставов лежит исполнительный лист о взыскания задолженности за прошедшие годы. Вы должны здесь работать со службой приставов. Вам нужно обратиться к ним, попро... написать им заявление о том, чтобы они проверили его открытые счета, вклады. Так как он вам переводит на банковскую карту, значит, у него есть где-то банковская карта. И приставы вправе обратиться в налоговые органы, которые расскажут, где открыты вклады у каждого физического лица. Ну, вообще, как практика показывает, но ну, вот за три года мы услышали, вроде бы как присуждают, а вот за восемь лет ему только Нет, за, год, за да? года? за три года. За три года и то, только в том случае, если будет доказано о том, что женщина предпринимал или мужчина предпринимал попытки взыскания алиментов на Какие-либо. Какие-либо. Mm -hmm. Ну, в данной ситуации уже исполнительный лист лежит, но, видимо, mm -hmm. попытки предпринимались, суд э, на стороне э, oh. родителей, ну, мамы ребенка. Yeah. А вот, кстати, Елена, вот смотрите, э, женщина родила ребенка, подает на алименты, там, или через какое-то время, да, решила подать на алименты. Вот как долго этот процесс вообще идет? Как, когда она начинает получать Возыскание вот алиментов, алиментов осуществляется очень быстро. То есть У -у -у. даже если идет бракоразводный процесс, и суд уточняет, участвует ли отец У -у -у. в содержании ребенка. Если мама говорит в суде, нет, не участвует, то суд выносит так называемое временное определение о взыскании алиментов. Даже временные mm -hmm. на ну, первом то есть, этапе. Э, будем так называть, да. это обывательский немножко язык, но по-другому называется, но будем mm -hmm. так называть. Хорошо. Да. Следующий телефонный звонок принимаем. Да, ты да. что-то разбеспокоилась как Да не, Су ну норма. просто как-то обидно за людей, да. когда там, за детей особенно, ну как, 8 лет, вот жить спокойно, да? Жизнь продолжается, на вот всех не да. перевздыхаешь. Я же только знаешь, что вот, милица Бога, имеют медленно, но перемалывает до основания. вот ну, правда. Да, да, ну это вот да. так уж, извините к слову. Ну, да простят нас, зрители, сейчас. 635, 85, да. 70, да, телефон прямого эфира здравствуйте как вас зовут алло Алло, напугало ты напугало. Тогда Если нет звоночков сейчас, тогда вернемся к, к, документам. к документам. Вот как правильно, как вообще какие документы собирать. Исковое завещание. Я все про завещание уже думаю. Возраст такой, извините. да. Как составить иск? В простой письменной форме. Обязательно нужно указать наименование суда, куда вы обращаетесь. Если у вас нет спора и цена иска менее 50 тысяч рублей, то вы обращаетесь к мировому службе. Судье. Если же у вас есть спор о детях, есть mm -hmm. спор об имуществе и цена иска свыше 50 тысяч рублей в данной ситуации, ну и когда есть спор о недвижимости, тогда это На в любом случае будет больше. Кредити, квартира, машины, Совершенно вот, о, верно. Это вообще в районный суд. Mm -hmm. Ну и у, мы уже обсуждали о том, что если у вас есть несовершеннолетние дети или вам по состоянию здоровья неудобно ездить в место жительства ответчика, mm -hmm. то вы подаете по своему месту жительства. Или если вам неизвестно местонахождение ответчика, то вы также подаете по своему месту жительства в районный суд. Mm -hmm. а, указываем фамилию, имя, отчество свое, mm -hmm. указываем фамилию, имя, отчество ответчика свои паспорта. Достаточно дамы. паспорта с собой, ничего другого не, или свидетельство э, э, о, Обязательно нужно будет приложить к исковому заявлению свидетельство о рождении детей, свидетельство о регистрации а брака. Ага. Если У -у брак уже был э, расторгнут, то свидетельство о расторжении, потому да. что иск его разделе имущества можно выделять в отдельное производство. Uh -huh. То есть можно просто расторгнуть брак вначале, Понятно. а потом уже предъявлять иск о разделе а -а -а. имущества. Кстати, а такой а такое разве бывает? Вот, к примеру, люди развелись, да, а через три года кто-то опомнился решил, что да ну нет, там же есть часть моей там квартиры или машины, конечно, так вот сколько звонков у нас на этот счет, дальше, конечно нет, так а, а за давностью тебе никто не скажет, что а, же раньше-то не спохватились, а, где ну, вы были? здесь заключается здесь вопрос, а, вопрос именно в, в этих трех годах а, то, есть, а, если, да, как... то есть если в течение трех лет, но ну, еще здесь момент такой, да. с, какого, с какого периода начинает течь эти три года эти три года идут не с момента, как вы брак расторгли, а с того момента, когда вы узнали, что ваши права нарушены ну... Например, угу. у вас есть совместно нажитое имущество, да. а, квартира осталась угу. у жены, и случай с практики. Да. А, значит, квартира была приобретена женой на ее собственные деньги, там родители угу. помогали угу. А, до брака. Так, квартира. Да. Они проживали во время брака в этой квартире. Да. Квартира после брака остается с ней. Но во время брака у них была приобретена дача. И в эту дачу они как бы решили, что пополам дети будут туда ездить отдыхать, потому что дети есть и... Свежий да, воздух. Да, и, и расставались вроде как интеллигентно. То есть по-хорошему, что называется. Договорились о содержании. Никакого там не было... Никаких претензий. Никаких претензий. Там да, слава, ну там было говорить. соглашение об а. элементах. Ну и все. Однако супруга в какой-то момент, какое-то лето, приехала с детьми на дачу, а там замок, а там туда не войти и так далее. С этого Хорошо, момента, по сути, она вывез, узнала да, о том, что, что ее права нарушаются. То есть угу. э, совместно нажитое имущество во время брака угу. ей доступ не дает. И вот с этого момента она у нее начинает течь 3 года, э, когда она может предъявить исковое заявление о разделе совместно нажитое имущество. То есть были ущемлены права, и, да, мы договорились, она поняла, что мы пользуемся поняла, дачей что... на равных да, условиях, приезжают там угу. замок. Ну так, грубо, да. Хорошо, а в каких случаях, ну, бывают такие случаи, что суд вас не разведет? Нет. Ну, Если ну, одна вот... сторона настаивает... А другая по какой-то причине против. Ну, к примеру, возьмем... Да э, мужчина хочет нет, уйти. Э, ну просто мужчина хочет уйти. Да, а да я с тобой, говорит. А жена у нее маленький ребеночек? Если я поняла, вопрос, спрос. если, да, э, угу. здесь даже вопрос будет, ну, супруг не имеет права обращаться с исковым заявлением о разводе, если супруга беременная или в течение года после родов. Угу. Даже если э, с ребенком что-то случилось неприятное угу. и... Угу. Не дай бог, там да, да, совершенно верно. То в течение года во время беременности, жены и после родов разводиться нельзя. Хорошо. А если исковое, жена... заявление, исковое заявление, супруга uh -huh. не примут, так скажем, то оставят без рассмотрения. Хорошо. А если наоборот жена хочет развестись, находясь в таком хорошем, деликатном положении, а муж категорически против? Ну как здесь конечно разведут? Жизни. Но разведут? Да, и скажешь, разведут, да, потому что это она заявляет, но суд будет учитывать ее состояние гормональное. Да, гормонально, да, да из вы из что? Суд, а суд зрения. учитывает будет... иногда гормональное ну, состояние. А дело? мужчин суд, гормональное суд состояние, суд вот не учитывает, будет... не интересно иногда судья суд... вот в этих вопросах. Нет, суд будет просто нормы. настаивать на том, что э, вам нужно подумать, угу. вы, у вас все-таки а -а -а. вы беременные То есть он будет стараться всячески э, отговорить. Это, отговорить да, потому угу. что вы подождите и так далее, и так далее, и так далее. И если супруга вдруг приведет какие-то ну, весомые аргументы, например, э, угрожает ее здоровью или жизни, угу. да, если да, -то дебошир, э, э, улега... тогда, конечно, суд пойдет навстречу и обязательно разведет. Хорошо. А вот какая-то поддержка беременной супруги? Ну, к примеру, люди решили расстаться. Там, да? а, понятное дело, что кто-то, ну, по состоянию здоровья не может работать, там, да, потом еще сколько, три года ты ухаживаешь за ребенком. Как-то папа будет только выплачивать элементы или тоже поддерживать мамочку? На содержание, да, мамы предусмотрено у нас по семейному кодексу алиментные обязательства на содержание мамы до достижения ребенком трех лет, пока, ну, пока она не может быть в декретном работы. отпуске. Да, совершенно верно. Кстати, мне кажется, об этом не многие знают. Как-то все думают про алименты, которые нужно ребенку платить, а то, что женщина до трех лет, мужчина тоже, в принципе, я не могу сказать слово обязан, да, или это все-таки обязан. А вообще это обязанность по закону обязанность, а, по, да, закону, это да? обязанность по закону и же женщина вправе подавая исковое заявление о взыскании элементов на несовершеннолетнего ребенка э, пока она находится в декретном отпуске по уходу за ним она вправе предъявлять и требования на взыскание э, содержание себя да, тоже элементных обязательств. То есть про это мамы молодые должны помнить никто вам да. не нам возможно не, напомнит не скажу, про этот порядок вещей единственное что э, конечно судебная практика в данной ситуации будет сводиться к тому что папы будут доказывать о том, что она способна работать и да. ей содержание не требуется а если мама работает, предположим, на дому у нее есть возможность угу. то тогда здесь будет уже суд поставить решать поставить дома ну, Алку, будет да, суд, суд будет говорят. решать уже из обстоятельства. можно работать, но ну, если, конечно, ребенку куда-то стенет нет там ну, няня тоже надо их оплачивать но если нет родственников, ну как ты можешь работать? Ну, это же нереально но ну, я думаю, суд это учитывает. Ну, суд, конечно, это учитывает, да. То есть обстоятельства дела будут рассматриваться более подробно. Вообще право есть. Ой, слушайте, эти человеческие отношения прям вот как-то... Вот прям тяжело становятся. Нет, мы очень рады, что вы к нам пришли. Но вот когда послушаешь все эти истории, которые люди нам звонили в эфир, прям становится как-то... Но немножко жутковато. Я предлагаю не вздыхать. Не вздыхать. Не вздыхать. Давайте конкретно помогать нашим зрителям. Здравствуйте. У меня к вам вопрос. У меня двое детей. 12 лет и 7 лет. По старшему задолженность с 2008 года. Сколько процентов у меня должны высчитывать от заработной платы и за сколько лет? Вот. Практически такая же ситуация, только с 2008 года задолженность. По всей видимости, папа получил работу или устроился. Вот. Вообще, вопрос задолженности. Здесь момент... Немножко Скользкий, отдельного да? регулирования. Да? А -а -а. Дело в том, что если у него, например, есть еще параллельно какая-то семья, у него есть какие-то обязательства, э и при этом он еще и выплачивает текущие элементные обязательства угу. там, на ребенка от первого брака, и еще есть задолженность, то здесь ему нужно обращаться в суд с иском о рассрочке исполнения вот именно этой части взыскания элементных обязательств, этой задолженности. Угу. И суд уже будет устанавливать ту сумму, которая ему будет более комфортна для выплаты. Ну что ж, разобрались, у нас остается полторы минуты эфирного времени, не будем уже напоминать номер телефона в студии, давайте подводить итог. Елена Феоктистова, Юрий, сегодня отвечала на наши и на ваши вопросы. Елена, мы вас благодарим. Попрощаемся с вами до следующего раза. Вот, Ксения Александровна, что хочется пожелать, я тебе задаю вопрос сейчас, что хочется пожелать нашим телезрителям вот под конец Знаешь, именно как этой кот Леопольд, вот хочется пожелать, давайте жить дружно. Давайте жить дружно. Угу. Но, если приняли решение да. разводиться, друзья, вот извините за такой попытку разводите. Самое главное, чтобы наши а, внутрисемейные отношения никоим образом не сказывались на а, психологическом, психическом а, состоянии наших детей. Ну тогда еще тогда маленькая тоже ремарка, да, если же приняли это решение, то хотя бы, как мы вначале сказали, постарайтесь сохранить какие-то. Ну... Если это, конечно, возможно, человеческие отношения не потерять лицо, потому что иногда люди просто вот, ну, превращаются в ней людей. После почувствов... этого хочется пожать лапу собаки и преклониться перед обезьяной. А, вот честное слово. А, это, кстати, я... Максим Горький сказал. сейчас заплакали, перепутала. но это тоже входит да, в задачу нашей программы. Радует...